Так, все, запустила запись. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Приветствую вас на наших регулярных понедельничных встречах. Для тех, кто приходит каждый понедельник, они регулярные. Для тех, кто начал приходить, сразу тоже вас ставлю из места, что они у нас регулярные. Каждый понедельник в 11 часов по московскому времени мы встречаемся для того, чтобы... Ну, разобрать какие-то важные вопросы, узнать какие-то новости и, и, и так далее. Пообщаться, зарядиться, настроиться на всю предстоящую неделю. Сегодня у нас с вами 20 февраля. Я всегда перед месяцем делаю паузу, потому что то, живешь то мыслями в, в, в апреле, то в марте, то в феврале, то еще и в июне. В, в разных месяцах проживаешь периодически, вчера, например, я забронировала номер уже в отеле на наш летний выезд. Так что, если кто-то планирует вместе с нами, присоединяйтесь. Продублирую, наверное, ссылку в чате еще раз на чат с нашим выездом, чтобы у вас была вся информация. Вот, Поэтому присоединяйтесь. Едем на розу хутор. На розу хутор всегда весело, классно и здорово. Вот. Очень люблю это место. Если никто не был ни разу, то прямо вот рекомендую. А, это раз. Это вот то, что вот а, июньские события, да, то есть почему с месяцами иногда путаюсь. Затем у нас предстоит лидерский выезд. Лидерский выезд в 22-23 апреля. А, лидерский выезд – это уже бизнес-мероприятие. Тоже поедем на Розу потому что там хорошо в любое время года. И апрель чем хорош, что там межсезонье, и народу не так много, будет вообще чудесно. Для работы прямо вот идеально. И лидерский выезд, мы там будем затрагивать бизнес-вопросы, я прям в предвкушении, потому что я готовлю, хочу там осветить как минимум две темы. Лично я, да, то есть я сейчас не говорю о том, что будет вообще э, общая такая работа. Одна касается hard скиллов наших, да, буду рассказывать о, о, в источнике самых качественных партнеров. <coughs> это раз. И вторая касается софтскиллов наших. Буду говорить, вообще для меня <coughs> это такая интересная тема. Я думаю, что и для вас это будет очень интересная тема. У меня тут в феврале поменялся очередной планетарный период, и меня периодически заносят то в хардскиллы, то в софтскиллы. Видимо, предстоящий планетарный период будет посвящен софтскиллам в большей степени. Поэтому я сейчас в это очень так погружаюсь. Меня, скажем так, жизнь погружает не я сама, но тема, касающаяся софтскиллов, буду тоже буду, хочу раскрыть. Не знаю, дадут мне возможность или нет руководство наше, но я хочу. Если даже в рамках мероприятия не получится, я все равно соберу своих и все равно расскажу, потому что я считаю, что это важно. Вот такие вот планы на апрель. <coughs> Поэтому если кто-то не знает про это мероприятие, не знает про этот выезд, не видели анонса, просто черкните в нашем командном чате, чтобы я могла продублировать вам эту информацию или своим наставникам задайте вопросы для того, чтобы получить более подробную информацию по поводу этого выезда. Вот, то есть э, это та тема по, по поводу которой я живу в апреле, вот, а в март меня заносит уже в связи с тем промо, который у нас идет на промо на 100 тысяч, как мы его называем есть кандидаты на выполнение условий промо и, соответственно, для того, чтобы понять, как это все выполнить, организовать. То есть мы живем не только в феврале, мы еще и живем в марте, то есть планируем март уже. Поэтому, поэтому одновременно живу и в феврале, и в марте, и в апреле, и еще и в июне. Так что вот так ну, вот заодно я вам немножко рассказала все предстоящие наши анонсы, предстоящих каких-то событий. Это не все, конечно же, да, у нас в июле месяце, в июле месяце у нас еще состоится онлайн, онлайн событие, да, и я... Пока июльский не анонсирую вам, по, по июнь я вам так все рассказала. Но в любом случае у нас есть график мероприятия на весь 2022 год. И кому интересно, можете тоже в командном чате поискать. Я прямо делала такую красивую визуализацию всех событий 2022-2023 года. 23 года, 23-й же год уже. Вот, <клёх> так что вот небольшие такие анонсы. Ну что, давайте перейдем к нашей теме. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, есть какие-то моменты, которые хотите прояснить, мы их оставим все на конец. В конце разберем все что, вам, все, что вам интересно, все, что вас волнует на сегодняшний день. Вот. А сейчас я предлагаю сосредоточиться на продолжении нашего разговора. Мы начали с вами говорить... Про сильные стороны. Мы этому, этой теме посвятили уже две встречи. Мы целых две встречи посвятили тому, чтобы проговорить про сильные стороны нашего продукта. продукта. Это действительно очень такая обширная, широкая тема. Мы посмотрели с точки зрения клиента, с точки зрения бизнеса. Поэтому, если кому-то интересно, если кто-то не был на наших этих встречах, я вас отсылаю на свой теперь уже YouTube-канал, куда я выкладываю все записи наших встреч. Ссылки также дублирую в командный чат, поэтому можете в командном чате в Telegram смотреть, на YouTube смотреть. То есть все записи там есть. Тема, тема очень важная. Встречи были очень интересные, познавательные. И мы практически разобрали все сильные стороны продукта со всех сторон. Вот, а сегодня в продолжении нашего разговора хотелось бы с вами еще раз подчеркнуть сильные стороны не только продукта, потому что наш бизнес складывается не только из продукта. У нас еще есть маркетинг-план это условия вознаграждения, да, и в нашем маркетинге, в нашем новом маркетинге огромное количество сильных сторон. Мы сегодня с вами про ним по всем пройдемся, и э, сильные стороны компании. В целом, в компании. В целом, если успеем, мы тоже сегодня об этом проговорим. Это тоже очень ценные вещи для того, чтобы у себя уложить понимание, почему на сегодняшний день бизнес с, с, с компанией Lambre, с нашей командой, с нашим продуктом, с нашими условиями является вообще прекрасным предложением на рынке. Итак, давайте начнем. Мне нужны, нужно будет ваше активное участие, потому что я не планирую тут в виде сидеть, говорящей головы вам рассказывать, а да? вы будете кивать головой и записывать. Я вас приглашаю к активному участию, я приглашаю вас принять, то есть тоже участвовать, поэтому и включайте микрофончики, включайте камеры, чтобы мы все друг дружку видели и друг друга... То есть это совсем другая атмосфера, когда у нас включены еще и камеры. Итак, давайте начнем. Давайте начнем с маркетинга. То есть начнем с, с более таких частных вопросов, и потом будем переходить уже более общим. С маркетинг-плана. И сразу же в самом начале я этот вопрос адресую вам. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на ваш взгляд, Какие сильные стороны маркетинг-плана, системы вознаграждений вы видите? Что вы считаете сильными сторонами? Микрофон вам. Ну там вообще очень хороший бонус, ну, вот вознаграждение. Я вот, допустим, сосчитал, если, допустим, человек ну, там, продавать хочет. Uh -huh. Для этого ему лучше взять два номера. вот И, к примеру, если он делает 105 баллов, 105 баллов, uh -huh. 15 баллов первый номер, от а все остальное на себя, он по пакету Light, он по, за реализацию продукции на, вот, на 105 баллов, это где-то около 31 тысячи, он uh -huh. почитает вознаграждения около, около, ну, около 15 тысяч, почти что 50% получает вознаграждение. Туда входит э, кэшбэк, э, бонус покупок, э, э, бонус наставника и бонус роста. Uh -huh, uh -huh. Спасибо, Людмила. То есть э, э, наш маркетинг выстроен так, что в нем интересно продавцам. То есть угу. вот, как, вот вывод такой можно сделать, да? То есть ты рассматривала ситуацию, если это продавцы, правильно? Ну да, потому что дело в том, что, допустим, если создавать сеть вот из таких вот таких продавцов, меньше надо народу, чем потребителю будут. Согласна, да, да, да. Но э, обычно сеть устроена так, что в сети есть всегда и потребители, и продавцы, и те, кто занимается построением структуры, да, то есть э, от нас зависит на то, на какую аудиторию мы с вами ориентируемся, то есть что для нас является целевой аудиторией, как принято говорить, да, кого мы э, берем в качестве целевой аудитории и на кого выстраиваем наше предложение. И здесь можно пойти дальше, можно же выстроить предложение как для потребителей. Отдельно выстроить предложение для продавцов, отдельно выстроить предложение для тех, кто строит бизнес. То есть они должны быть разные по большому счету. Ну, да, Подчеркивать так. разные стороны нашего предложения. Угу. Угу. Спасибо, Людмила. Да, тут мы еще эту тему разовьем. То есть мы посмотрим, на что опирается а, вот этот результат. И а, то есть тогда мы уже подчеркнем а, те инструменты, которые в нашем предложении влияют на этот результат и делают его таким вот хорошим. Uh -huh. Спасибо, Людмила. Uh -huh. вот для меня и моих, моего окружения uh -huh. согласно возрастному цензу, для меня очень важно, что компания дает возможность людям пользоваться с удовольствием никто никого не давит ни от кого ничего не трясут никому ничего по голове не, не дают с требованием делай идем пошли я и сама пришла в эту компанию благодаря лояльности вот mm -hmm. лояльности хочешь работай хочешь продавай хочешь Пользуйся, но ты всегда благодарна, вот лично я всегда благодарна именно этой позиции компании. Только тому, что ты чувствуешь себя спокойно, легко. Сначала прощупываешь свои возможности. Ага, я могу быть пользователем. Ой, благодарна. А ну-ка я попробую попродавать. Научили наставники. Ой, спасибо, Ну теперь вперед mm -hmm. за всеми бонусами, за квалификациями. Вот это я считаю, вот, когда я разговариваю со своими, mm -hmm. ну, будем так, одного возраста, да. Mm -hmm. вот это самое основное для mm -hmm. меня. Mm -hmm. Для меня. Это очень важно, Галина Табаровна. спасибо большое. Mm -hmm. Я перебила? Нет, и, uh -huh. и я вот сколько бы чего бы ни произошло в моей э, жизни, в, в моей истории э, сетевого э, движения работы в маркетинге, вот я за это, uh -huh. за лояльность. Uh -huh. это... Во многих компаниях все требует, прям с этой минуты подписалась все, давай, все вперед. Благодарю наших наставников, благодарю нашу компанию за то, что я сегодня вот такая. Спасибо, Галин Табарн. Спасибо, что это озвучили, потому что это может быть не так очевидно. Это не, это не лежит на поверхности, скажем так, да, то есть это какие-то такие глубинные вещи, но при этом очень часто, я это очень часто слышу, то есть здорово, что в компании нет давления, здорово, что нет какой-то обязаловки, какой-то принудиловки, то есть у вас есть свобода выбора. Я сама лично придерживаюсь точно такой же позиции, то есть... Я считаю, что человек самостоятельно должен сделать выбор и принять решение. И он в какой-то мере, кто-то должен даже созреть. То есть он должен дойти до этого. И тогда он пойдет дальше двигаться. А заставлять, то есть каким-то образом давить, очень часто говорят, что да, то есть люди иногда уходят просто потому, что испытывают какое-то повышенное давление и просто не могут в этой ситуации спокойно жить даже. Да. да. Да, и уходит Поэтому я считаю, что действительно это очень важно, иметь возможность принимать самостоятельное решение и действовать, исходя из своей воли. Вот хочешь, как вы говорите, хочешь, просто потребляешь продукцию. Соответственно, тогда мы просто предлагаем тебе как потребителю наши потребительские чаты, наши какие-то новости, акции, пожалуйста, все, пользуйся получаю удовольствие и так далее. Хочешь зарабатывать на этом деньги? Тогда мы тебе дадим, то есть поможем в этой сфере, да, дадим какое-то обучение, дадим информацию, в командный чат и подключим, то есть расскажем, то есть куда можно дальше двигаться. Хочешь строить команду? Соответственно, ты можешь получить уже другую поддержку, другого характера, для тебя будут другие предложения и... Ты можешь реализовываться в этом направлении, ты можешь переходить из этой категории в категорию, и роль наставника, она, собственно говоря, заключается в том, чтобы не заставлять человека переходить из одной категории в другую, а выявлять тех людей, которые готовы, у которых есть какой-то потенциал, которые, которые могут сделать что-то больше, у них есть к этому какие-то предпосылки просто оставлять на самотек тоже, может быть, не совсем правильно, то есть оставить всех и сами там, то есть как человек решит и так далее. Но иногда человеку нужно немножко подсказать, показать, ему как-то развернуть его картину мира, показать что-то большее. И тогда, если, у него, если ему это откликается, он может, он может пойти во что-то новое. Но это скорее больше похоже на вовлечение, на какое-то скажем, как это назвать, такое воодушевление, нежели на насилие. Вот, поэтому, да, мы как бы да, придерживаемся такой позиции. Спасибо, Галина Табаровна. Кто еще может добавить? Еще, ага, продолжай. Лично для меня, вот немаловажно, что мы работаем с продукцией, на которой проставлен штрих-код. Вот для меня, Mm -hmm. И я сразу же обучаю этой позиции своих людей, mm -hmm. которые ко мне подходят. И плюс mm -hmm. ко всему, конечно, вот эти вот великолепные названия слова «Франция», которые <связано> так ласкает слух, вот это тоже немаловажный момент, когда я начинаю разговаривать о том, кто я и какая моя компания. Mm -hmm. Хоть я и встречаю иногда, что я работаю на вражескую сторону, но в таком, в таком случае у нас есть очень много моментов исторических. Ну, там ладно, все. То есть вот этот вот момент, который, что мы работаем с продукцией, которая имеет штрих-код, во-первых, во потому что совершенно недавно я встретилась с компанией, куда меня пригласили как, ну, как человека, работающего с парфюмерией. Mm -hmm. Достаточно, так сказать, успешно в этой области. Mm -hmm. Но когда я обнаружила, что в этой компании идет подлог, то есть завод-изготовитель находится в Белоруссии, mm -hmm. они дают название на французском языке, mm -hmm. да. И на упаковке ставят, что вот именно эта продукция парфюмерия занимает на международных выставках, на международных выставках первые места. Меня это настолько возмутило, возмутило что я потом добралась все-таки до... И сказала, что вы вводите в заблуждение своих клиентов. И лично меня это не устраивает, я ухожу от вас. Вот это ложь изначальная, изначальная. Когда я беру продукт в руки, его читаю, и вдруг я обнаруживаю, что меня обманывают, это просто меня оскорбляет. Вот, вот, это тоже немалый э, факт, когда мы говорим о нашей компании и говорим о чести и достоинстве. Да, в да, Галина, спасибо. Я нахожусь в месте, в котором я нахожусь. Галина Сабар, спасибо за, за вот этот комментарий. Я сначала думала, что мы ушли снова в продукт, а на самом деле мы ушли в ценности и в принципы которыми руководствуются э, основатели компании, руководство компании. И это, это действительно очень важный факт, это очень важный момент, честность и порядочность. Потому что, во-первых, на мой взгляд, бизнес, который построен на обмане, он не может существовать долго, он не может существовать долго, потому что это все открывается, раскрывается, невозможно утаить какие-то вещи. Это раз. Во-вторых, Бизнес, который строится на таких принципах, притягивает точно таких же людей. И если бизнес строится на принципах честности и порядочности, он притягивает честных и порядочных людей. И вы находитесь в окружении честных и порядочных людей. Да. Вы, да. И, да. и вы работаете, живете в окружении честных и порядочных людей. Если там другие ценности принципы, то вы будете жить среди людей с такими ценностями принципами. Да. Согласна, да, согласна. поэтому это очень важно и согласна, что ценности и принципы, которые лежат в основании создания команды, компании, которыми руководствуется руководство компании, то есть это очень важные вещи. Поэтому даже вот когда изучаешь какие-то конкурирующие компании, я всегда смотрю на их основателей, на их руководителей. Я смотрю, что это за люди, чем они занимались, какая у них история, о чем они говорят, о чем, то есть, что они транслируют. И, и тогда можно сделать выводы о том, вообще, как будет работать эта компания, что с ней дальше будет. Да, да, да. Спасибо. Хорошо, спасибо. Движемся дальше. Какие еще сильные стороны вы видите в нашем маркетинге? Давайте на маркетинге пока сосредоточимся, да? иначе мы сейчас разойдемся. Каким, какие еще сильные стороны вы видите в нашем маркетинге? У меня вот все с цифрами. Вот а смотрите, в пакете Light, вот так вы говорите, чуть не, тихонько подталкивать людей, да? Он mm -hmm. может купить один флакончик духов, да? Он получит тогда только кэшбэк. А если он купит три флакончика, допустим, там маме, там что кому-то, может быть, и просто тебе там косметику, если он купит уже на 20 баллов, получается, например, четыре флакончика, он уже, можно сказать, на следующий месяц пятый флакончик получать в подарок. Ну, то есть там бонус, почти что целый флакончик 20 миллиметров. Четыре угу. флакончика, целый флакончик пятый. Ну, да, да. Это, это очень хорошее предложение, я согласна. Предложение. А, а, чем, а чем больше он берет, тем еще больше бонус даже в вот действия. Да, да, да, да, да. Так, ладно. Давайте мы это, знаете, как назовем? Мы назовем, что одним, одной из сильных сторон нашего маркетинга, нашей системы вознаграждения является наличие двух вариантов регистрации. У нас есть два варианта регистрации. У человека всегда есть выбор. Есть возможность зарегистрироваться с приобретением рабочего инструмента, шкатулки и получать 30% скидку. Эта история подходит для продавцов, для тех, кто пришел зарабатывать деньги, чтобы познакомиться с продуктом. Иногда и потребители подключаются на этот вариант, потому что хотят у себя на руках иметь всю коллекцию пробников для того, чтобы можно было дальше выбирать и, и в дальнейшем покупать со скидкой. Это первый вариант. Но при этом у нас есть очень легкий вход в компанию. Это бесплатный пакет лайв про которого ты, людям сейчас и рассказываешь. Да? То есть можно э, начать пользоваться нашим продуктом, э, не вкладывая никаких денег, и при этом ты будешь получать кэшбэк и бонус покупок. И там действительно здорово устроена система мотивации, то есть тебе выгодно купить как минимум три флакона для того, чтобы получить э, еще и бонус покупок. То есть мы, нам, э, тех, кто регистрируется на Лайт, нам в этом смысле проще... И проще, Нам проще выстраивать систему мотивации работы э, с этими людьми. Да? То есть пока, вот смотри, купишь три флакончика, у тебя, будет, э, у тебя уже будет бонус покупок. Как вот Людмила, ты говоришь, еще плюс на следующий, следующий раз ты можешь дополнительно взять еще один флакончик в подарок. Да, и плюс, э, в чем еще плюс э, пакета лайк в том, что... Если, например, на классике, мы вообще забываем про эту скидку, мы начинаем ее воспринимать как само собой разумеющуюся, как вот она, вот, то есть мы ее перестаем замечать. Вот мы покупаем по ценам со скидкой и все, и, и покупаем. А на лайте ты всегда видишь, ага, вот сколько ты сэкономил, ага, вот сколько у тебя начислился кэшбэс и бонус покупок. То есть у тебя эти деньги всегда на виду. То есть ты видишь ту сумму вознаграждения, которую ты получаешь. Я уж не говорю про то, что если у тебя есть подписанные люди, если у тебя 90 баллов совокупно личного оборота и плюс первой линии, то ты получаешь суммарно возвратов на 34%, то есть на 4% больше, чем на классик. Да? То есть, в принципе, на лайте не менее выгодно, чем на классике, по большому счету. Это у тебя только первая покупка проходит по полной цене, а дальше у тебя уже начинает работать вот эта система кэшбэков и бонусов покупок, и ты получаешь уже по меньшей цене, условно говоря. То есть можно это представить как покупка уже по меньшей цене. Вот, Поэтому то, что у нас есть два варианта, которые... То есть ты можешь выбрать любой из них, и в, в любом из них ты будешь в хорошем выигрыше, у тебя будет хороший плюс. Но при этом есть выбор, и это здорово. Поэтому наличие двух вариантов регистрации и так, и так, это прямо отличный вариант. И еще плюс, плюс если говорить про пакеты регистрации, плюс заключается в том, что в некоторых компаниях, есть бесплатная регистрация, которая тебе дает возможность сразу покупать по цене со скидкой. Ты просто можешь зайти на сайт, зарегистрироваться и тут же получаешь доступ к ценам со скидкой. То есть получается, что компания дает возможность людям спокойно прийти зарегистрироваться и купить по цене со скидкой, но при этом консультанты, которые, скорее всего, проделали работу с этим человеком, да, то есть они ему рассказали. Через кого-то из консультантов, скорее всего, человек узнал о том, что есть такая компания с таким продуктом. То есть получается, что у этих консультантов одноразовые клиенты. То есть он рассказал, показал, научил, и дальше человек идет искать что-то, где, как можно купить дешевле. И он находит сайт, он начинает там заказывать, и консультант теряет клиентов. Очень часто в таких компаниях консультанты вынуждены продавать по цене со скидкой, потому что у клиента есть возможность купить со скидкой в другом месте, не приложив к этому никаких финансовых усилий, никаких вот абсолютных усилий. И тогда, то есть получается, консультант теряет свой заработок. И у нас такого нет, и это большой плюс. То есть у нас получить скидку можно только если вы купили шкатулку, если вы вложили деньги, 3000 рублей, 3105 если быть точнее, да, и только после этого у вас есть возможность приобретать со скидкой. И для простых клиентов, для большинства это является таким барьером. Если, если вы регистрируетесь у нас в компании на бесплатный вариант на пакет Light, то вы не получите доступ к ценам со скидкой. Вы будете покупать по рекомендованным розничным ценам, по тем ценам, по которым рекомендовано продавать этот продукт консультантам. То есть в этом случае компания не выступает в качестве конкурента своим консультантам. И это опять-таки вот к политике компании, да, Табарна, то есть это к отношению компании к своим консультантам, уважение к работе своих консультантов. и вот это тоже очень важный момент, на мой взгляд. Это тоже большой плюс нашего маркетинга, я считаю. Так, что еще у нас есть по вариантам регистрации? Если вдруг мы что-то забыли, вот именно вот касающиеся вариантов регистрации. Или мы все разобрали, все, что касается пакетов регистрации. Исчерпали этот вопрос, можешь двигаться дальше, да? Ну, вот мы точнее это не сказали, что, допустим, при регистрации со штатулкой у тебя ну, на, на год, как минимум, да, если ты ну, если человек все равно ведь берет, у него достаточно большая скидка. Это 30%. 30% да, достаточно большая, согласна. То да. есть он не без всего, он уже не просто регистрируется, там заплатил. 3000 тысячи, не знаю за что, и там у него степка такая, у него тоже за, на эти 3 там с небольшим или сколько, у него целая большущая шкатулка с, э, с духами. Да-да-да, mm -hmm. согласна. То есть мы не платим просто за регистрацию эти 3000 рублей, мы за эти деньги покупаем рабочий инструмент или набор пробников, да, то есть назвать можно по-разному шкатулку с пробниками ароматов. Причем, более того, мы покупаем ее еще по дисконтной цене, то есть у нас шкатулка идет дешевле, нежели она, если просто зайти в интернет-магазин, посмотреть, сколько стоит шкатулка, она стоит 5000 с лишним рублей вообще-то. И только при регистрации вы можете приобрести шкатулку за 3105 рублей. Уже отличное предложение. То есть даже в случае, если просто покупать шкатулку, то это очень выгодное предложение. Если покупать отдельно набор пробников, покупать отдельно шкатулку, саму коробку, да, то это выйдет дороже, нежели регистрация на пакет Light. А, причем, если купить просто шкатулку, это же вам не даст 30% скидки на все последующие заказы. А тут вы еще и 30% скидку на все последующие заказы получаете. Отличное предложение. Согласна. У нас и то, и то предложение просто вот очень вкусное. Так, дальше пойдем. Но потом еще с самого начала почти, что если человек приглашает ну, там, других людей, там даже одного человека, он уже, ну пусть даже если тот закажет флакончик, он уже получает бонус наставника. Угу. Да. Вот. Единственное ему самому надо выполнить вот это... 15 угу. Но она тоже не такая большая, чтобы получать бонусы ну и потом это ну вот это вот такой вот маленький лимит на 15 баллов это в любом случае если ты э, пользуешься продукцией и ее предлагаешь ее ну всякое можно и, и на себя даже в месяц 15 баллов можно использовать не mm -hmm. говоря что ты можешь там подарить или еще что-то это совершенно ну вот минимальная такая вот не, не так большая не mm -hmm. mm -hmm. так большое вложение Согласна, соглашусь, а минимальная месячная активность, которая есть в нашей компании, она действительно минимальная. Это, грубо говоря, два флакона нашей номерной коллекции. Это один флакон из коллекции notes, это пару-тройку кремов, это ну, какая-то программа, минимальная программа по уходу. Да? То есть это совсем какие-то небольшие деньги. Это сумма в районе 3000 рублей тоже. И абсолютно поддерживаю ту идею, что у нас маркетинг позволяет начать получать вознаграждение практически с первых шагов, когда вы кого-то подключили. Да? Вы кого-то подключили, человек сделал какую-то минимальную активность, которую вы пригласили, и если у вас есть 15 баллов личного оборота, то вы уже с его пусть небольшого оборота начинаете получать свои маленькие вознаграждения. И вот нет каких-то условий, каких-то ограничений там по достижению каких-то объемов и так далее, то есть даже не достигнув первой ступеньки в маркетинг-плане 100 баллов личного оборота, вы уже получаете вознаграждение с оборотов вашей первой линии. Вы можете не быть еще даже на первой ступеньке, вы до нее не дошли, но если у вас есть люди, которых вы подключили, то с их оборотов вы уже начинаете получать вознаграждение. И это как раз вот к тому, что маркетинг-план, у нас на сегодняшний день очень хорошо сбалансирован, очень хорошо выстроен и выстроен таким образом, что здесь сразу начинают зарабатывать как новички, и неважно, ты продаешь или ты начинаешь строить команду, ты начинаешь получать вознаграждение практически с первых же своих усилий. И если ты активно действуешь, то это вознаграждение тоже достаточно существенно. В первый месяц выйти на пять тысяч рублей заработка – это вообще достаточно легкая задача. Выйти на 10-15 – это задача, которую можно выполнить, если ты целенаправленно вкладываешь усилия, если ты что-то делаешь регулярно, то выйти на первые свои 10-15 тысяч рублей – это вполне реальная задача. Для э, обычного консультанта. Я сейчас не говорю про партнеров, которые имеют какой-то там большой опыт работы в сетевом. Это для людей, которые вообще не имеют никакого опыта. И это вполне возможно. И в то же время э, лидерская часть тоже на сегодняшний день она хорошо усилена, она, в ней тоже хорошие деньги и за счет э, лидерского бонуса, и за счет командного бонуса, то есть э, и за счет всяких мотивационных программ, которые там есть, travel, youth, и автопрограмма. то есть лидерская часть маркетинг-план тоже очень интересна, тоже очень денежная и дает хорошее вознаграждение за ваши усилия. Поэтому здесь мы это можем в двух словах назвать, что маркетинг-план очень хорошо сбалансирован и выстроен так, что могут зарабатывать практически все. То есть нельзя маркетинг назвать только лидерским, да, когда бывает так, что в лидерских маркетинг-планах новички практически ничего не зарабатывают. То есть для того, чтобы начать зарабатывать, нужно приложить огромное количество усилий, нужно сделать очень хорошие обороты, и тогда ты начнешь зарабатывать. В то же время маркетинг-план нельзя назвать потребительским, нельзя назвать э, именно вот, э, ну, как это бывает в потребительских э, маркетинг-планах, когда все выплаты сдвигаются в самое начало маркетинг-плана, и дальше лидеры остаются без какого-либо заработка. И тогда, э, то есть на начальном этапе, да, компания быстро развивается, выстраивается, но лидерам неинтересно и они уходят в поисках каких-то других новых предложений. Поэтому вот найти вот этот баланс и выстроить так, чтобы было интересно и в начале, и в середине, и в конце – такая непростая задача. И, как мне кажется, нам удалось найти эту золотую середину и выстроить балансированный маркетинг-план. Мы уже так двинулись в маркетинг-план. Угу. Так, что еще, что еще вы можете в качестве преимуществ сильных сторон нашего маркетинга, сказать. Ну, вся структура всегда остается при тебе. Это вот не... Ну, а то в некоторых компаниях, говорят, уходит там, еще что-то может уходить. Структура а здесь все время остается... Ну, вот на любую глубину она вся твоя. И uh -huh. еще такой момент, если, допустим, э, ну, вот это может быть для кого-то тоже хорошо, что, что они говорят, вот там только верхушка или что-либо получает, Допустим, мой партнер может даже вырасти, ну, как бы больше меня получать деньги, да, но mm -hmm. если я думаю, да, что-то тут не то, надо то, что -то тут не подсуетиться и вырастить еще одну ветку, тогда как бы, ну, вот, ну, и я уже начинаю получать, вот, то есть вот как все так вот хорошо сделано, что никуда, твои люди никуда не уходят. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, Людмила. Я, честно говоря, не знаю примеров, вот, чтобы кто-то как-то... Ну, может быть, это связано с компрессией, может быть, как-то бывают какие-то ситуации с компрессиями или еще что-то. Честно говоря, не знаю. То, uh -huh. У нас, я имела, как в некоторых компаниях там, ты документ вырастаешь, потом а там уже нижние там не, не принадлежат, себе, или еще как-то... А то есть имеешь в виду, что э, иногда бывает так, что нет возможности получать вознаграждение со всего объема, со, со всей глубины. Да? Mm. Mm. Этом, mm. Речь? Mm. да, здесь тоже поддержу, потому что действительно есть ситуации, и я называю такие маркетинги, это маркетинги без достаточного дохода, потому что <coughs> по мере того, как ты вырастаешь Это обычно касается ступенчатых маркетинг-планов, где, где вот только один ступенчатый, где только ступенчатая часть, где нет то, что называется отрывок, да? где нет лидерской части, которая рассчитывается по другим принципам. Когда есть чисто ступенчатый маркетинг, это очень динамичный маркетинг, это очень агрессивный маркетинг, но когда ты вырастаешь, твои люди начинают подрастать. То ты остаешься без бонуса. То есть лидер в итоге остаются без бонуса. И то, что ты говоришь, там с глубины ты практически уже ничего не получаешь. Я, кстати говоря, этот момент достаточно подробно разобрала в своем видео, которое называется Фишки маркетинг-плана Ламбре. Тоже есть на YouTube. я там написала только для лидеров, поэтому посмотрите, кому интересно вот разобраться более глубоко в этом вопросе. Я как раз показала тот момент, что в лидерской части, там, где у нас начисляется лидерский бонус, то есть вот там есть возможность получать выплаты хоть со всей глубины. То есть маркетинг-план выстроен таким образом, и уровни считаются таким образом, что, который, что позволяет получать бонус от всей глубины. Вот, поэтому отсылаю к этому видео, там есть более подробная информация. Если вам придется общаться с сетевиками, если вы вдруг сами себя чувствуете не очень уверенно, вы можете просто давать ссылку на это видео. Основные моменты, сильные стороны именно маркетинг-плана я в этом видео разобрала. Вот, но да, согласна, есть разные ситуации, и в нашем случае, то есть это не наш случай, слава богу. У нас с, с, с возможностью получать со всей глубины это все нормально. То есть такая возможность есть. Независимо от того, на каком уровне вы находитесь. То есть. Вы... Опять вопрос, тогда вопрос, вот, допустим, вот у нас такой вот хороший маркетинг-план, почему же другие компании не сделают такие же, допустим, маркетинг-планы? Это тоже касается честности, порядочности? Это как? касается приоритетов, я бы сказала, да, то есть и маркетинг-план никогда не бывает на всю жизнь компании. То есть компания стартует, как правило, с одним маркетинг-планом. Потом, по мере того, как достигаются цели, Компания меняет маркетинг-план, то есть по-другому распределяет. Это зависит от того, какие цели перед собой ставит компания, на каком этапе развития находится компания. В зависимости от этого выставляются, то есть выставляются условия маркетинг-плана. И еще один момент. Условия маркетинг-плана, как правило, составляет компания. Она исходит из своих интересов. И понятно, что она пытается учесть интересы и сети, и всех остальных. Но наша ситуация отличается тем, что вот этот маркетинг-план, который у нас есть на сегодняшний день, делала не только компания. Мы делали это вместе. Мы делали это вместе с координаторским советом. То есть лидеры участвовали в разработке этого маркетинга вместе с компанией. То есть это наш совместный труд. И, конечно же, мы, как лидеры компании, то есть наша задача была учесть все интересы. Не так, чтобы только интересы компании были учтены, но чтобы и наши интересы были учтены, чтобы интересы наших людей были учтены. И вот у нас состояла такая цель. И поэтому у нас получился такой маркетинг-план. И у всех разные маркетинг-планы, потому что, как я уже сказала, у всех разные-разные приоритеты, разные цели. Кто-то делает больше упор на потребительскую сеть, кто-то больше делает на более динамичную лидерскую часть и так далее. То есть все, каждый исходит из своих принципов и ценностей. Мы все время будем упираться в это. Каждый исходит из того, как он видит этот бизнес, как он считает, как это должно быть. Потому что вариантов масса, вариантов огромное количество, можно создать разные варианты системы вознаграждения. Вот, поэтому это такое, это тоже творчество своего рода направленное на достижение каких-то целей. Это не значит, что другие маркетинг-планы плохие. Они просто другие. У них другие задачи, у них другие цели. Так, движемся дальше. Что еще? Да, Галин, товарно. Микрофон только включите. Когда разговариваешь с сетевиками, вот встречаются наши сетевики, угу. я в обязательном порядке, когда разговор уже заходит про план маркетинг, я в обязательном порядке говорю, что э, лидеры получают вознаграждение как в ширину находящихся людей, так и в глубину. В отличие от такого из вот Сегодня прям, вот я знаю, я знаю, активнейшее действие идет, какие-то там нам технологии, что, но там бинар. Uh -huh. И вот они работают в этом бинаре. Если я человек сетевый с таким стажем, я вижу, что это бинар, я знаю, что там подводный камень. Uh -huh. И я бы Никогда в жизни бы не участвовала в таком. Но ведь идет такое будирование людей, такое восхваление нашей компании. Ого, да небес! Но в то же время план маркетинг – бинар. Все. И, и, и, и вот я сторонница того, что в первую очередь с сетевиками я разговариваю, что у нас план маркетинг, в глубину, в ширину, и он является классическим вариантом. Да. С испоконным вейом mm -hmm. он себя показал, он mm -hmm. себя утвердил, и это один из самых-самых достойных видов из всех э, предлагаемых вам маркетингов. Вот лично я на этом тоже делаю акцент. Спасибо, а. Спасибо, да. У нас действительно классический маркетинг план с разными элементами, с фиксированными выплатами и ступенчатой частью, то есть у нас комбинированный. Но бинара у нас в маркетинг плане действительно нет. Бинар действительно это маркетинг, в котором есть подводные камни, есть там свои хитрости, что называется, да, то есть там есть свои нюансы и вот новички, которые ведутся на вот эти громкие все слова, речи и так далее, они просто в этом не разбираются, а потом уже ну все, да, то есть и потом уже поздно. Усилия вложены, деньги вложены, люди подключены и так далее. И по опыту могу сказать, что в принципе порядка 90% людей, которые работают в сетевой индустрии, не разбираются в маркетинг-планах, не могут. Колесо, у нас микрофон выключен. Вы что-то говорите? А. Вот еще хотела сказать, что те как, э, люди, которые попадают в первоначальный вебинар, они потом вообще о сетевом маркетинге да. вообще не хотят слушать, приближаться, выяснять. И они... В твоем лице, как сетевика, начинают видеть <смех> все, что угодно, но только не красивую, правильную, а, а, а, стратегически выверенную систему своей дальнейшей жизни. Вот, вот здесь тоже очень большой момент. Да, согласна. Да, согласна. да, да, да, согласна, люди получают негативный опыт и потом очень долго переживают, кто-то, ну, я считаю, что вообще бывших сетевиков не бывает, рано или поздно человек все равно возвращается, он, он переболеет, он его все это вот рано эти заживут, то есть он как бы посмотрит на другие варианты, то есть в один прекрасный момент все равно ум от снова открывается и он снова начинает смотреть в сторону сетевой индустрии, потому что вот эта возможность, которую человек получает в сетевой индустрии, ее сложно где-либо найти в да. каких-то других видах бизнеса. Ну, сложно вообще, ну практически невозможно. Да? И поэтому человек рано или поздно все равно возвращается, все равно делает попытку. Другое дело, что у каждого человека может пройти, у кого-то ну, месяц пройдет, у кого-то год, у кого-то, может быть, десятилетия пройдут для того, чтобы человек позволил себе снова вернуться. Я в выходные общалась с женщиной, которая рассматривает сейчас возможность вернуться в сетевой бизнес. Она ушла из него в 2006 году. 2006 год. То есть были неплохие результаты, но потом что-то пошло не так, получила негативный опыт и ушла из сетевого. Сейчас рассматривает возможность вернуться в сетевое. Сколько лет прошло? Прошло 17 лет. Да, поэтому у каждого человека свой период, когда у него снова открывается лун для того, чтобы посмотреть в эту сторону. И да, сон приснился. Вот и как будто все там это кучу сетевых компаний все вот с этими открыточками, как духе хиты подбирать вот эти вот фотографиями mm -hmm. и даже там красивее все у них. А я это смотрю и не знаю, как это тогда втиснуться, втиснуться. И потом мне это как-то приходит мысль или еще что-то. Вот люди предлагают даже не зная ни маркетинга, ни преимуществ, ничего. И они предлагают, а ты сидишь и ничего это не делаешь. У тебя столько преимуществ, столько достоинства, столько и маркетинг планы, все знаешь. Почему ты сидишь во сне, приснилось цветной кстати в солнце цветной, еще был. Ответила себе на вопрос, который задала или нет? Во сне был ответ или нет? Или ты проснулась с вопросом? Во сне не было, просто сам, думаю, какой-то странный сон, прям все по полочкам разложено, и прям такой детальный весь, детальный. Думаю, что-то да. надо его проанализировать. Ну, твое <с подсознание с тобой разговаривает, да. Хорошо, по поводу маркетинг-плана, что еще можно здесь добавить из сильных сторон? Балансированное мы с вами рассмотрели. Шикарное нововведение, бонус наставника. Это просто вот прямо... Отличный бонус, который добавил в суммарно выплаты очень существенную часть. Вообще после изменения у нас выплаты в маркетинг-план увеличились в полтора раза, вот, чтобы вы знали. Полтора раза увеличились выплаты с 2020 года. И достаточно существенную часть из этого увеличения это как раз то, что у нас появился бонус наставника. И это мотивирует подключать новых людей. Это мотивирует работать со своей первой линией, для того, чтобы ваша первая линия умела делать товарооборот личный оборот. Бонус наставника это вот одна из самых одних из самых таких наших. Вкусных частей маркетинг-плана и очень важных с точки зрения, что это выплаты, которые может получать уже вот новичок, который только пришел. Он сразу этот бонус получает. Это вот фишка нашего маркетинг-плана. Дальше про маркетинг-план. Еще есть, одна, есть один нюанс, но он больше лидерский. Он больше лидерский. Если будете просто разговаривать с лидерами, вообще разговаривать с лидерами, с людьми, которые имеют какой-то опыт в сетевом бизнесе, если вы чувствуете себя не очень уверенно, вы просто лучше работаете с видео и подключайте своих наставников к этому разговору, кто в этом больше разбирается. Если, то есть вам может быть просто сложно, вы можете не все увидеть, не увидеть все те плюсы, которые есть. Это касается бокового оборота да, на лидерских уровнях. В некоторых маркетинг-планах очень жесткие требования по боковому обороту. Есть боковой оборот, получаешь выплаты. Нет бокового оборота, не получаешь выплаты. У нас такой жесткой истории нет. У нас есть история со спонсорской, со спонсорской гарантией. Гарантия вышестоящему спонсору, которая позволяет получать бонус даже в том случае, если у вас нет достаточного бокового оборота. Да, вы, у вас уменьшается ваш бонус, но он не нулевой, то есть вы все равно его получаете. У нас жесткое требование к боковому обороту ровно на одной ступеньке, на ступеньке менеджера, когда у вас одна лидерская ветка. Вот здесь «да». И у вас должно быть полторы тысячи баллов бокового оборота для того, чтобы вы получили лидерский бонус с вашей лидерской ветки. И все. Это единственная ступенька, единственная ситуация, где есть такое вот категоричное условие. Дальше нет таких категоричных условий. Вы вообще можете не делать боковой оборот. Вообще можете не делать боковой оборот. Вы все равно будете получать бонус. Да, он будет меньше, конечно, но вы все равно вы будете получать. Вот, поэтому боковой оборот это такая очень у нас очень тоже лояльная история, потому что в некоторых опять таких маркетингах ты не можешь получать выплаты по автопрограмме, если у тебя нет бокового оборота. Ты не можешь получать выплаты на путешествие, если у тебя нет бокового оборота. То есть есть какие-то условия, привязанные к боковому обороту, достаточно жесткие. Когда ты лишаешься, у нас автопрограмма не привязана к боковому обороту абсолютно. То есть нет никаких условий. Если ты выдержишь квалификацию если ты выдерживаешь товарооборот, то ты становишься, все равно участвуешь в автопрограмме. У нас единственная а, привязка выплат TravelU да, к боковому обороту. Если хочешь путешествовать за счет компании, то тебе нужно выполнять условия бокового оборота. Вот здесь вот есть, да, вот здесь вот есть такая хорошая мотивация делать боковой оборот, получать еще и TravelU. Но что касается автопрограммы, что касается командного бонуса, это тоже вот лидерская история, да? то есть в, во многих компаниях ты не можешь участвовать в распределении пула, если у тебя не выполнены условия по боковому обороту, просто не можешь, у нас нет такого условия, если ты выполняешь условия по получению командного бонуса, ты его получаешь, и нет каких-то вот таких вот жестких условий. Вот, поэтому, что касается маркетинг-плана, на мой взгляд, очень удачный вариант для построения бизнеса. Причем наш маркетинг-план позволяет получать остаточный доход. Ровно за счет того, что у нас не просто ступенчатый маркетинг-план бесконечный, да, и, и все на этом все заканчивается. У нас есть лидерская часть, когда вы получаете определенный процент выплат от ваших лидеров, и этот процент никто не может уже уменьшить, никто его не может откусить от него что-то. Вот положено, если, например, на квалификации менеджера положено тебе 12% от оборота лидеров твоей первой линии, ты их все равно будешь получать. Никто не может эти 12% превратить ни в 6, ни в 5, ни в 4, ни в 3, ни в 0. Положено 12%, будешь получать 12%. И это как раз то условие, вот эта часть, лидерская часть, это как раз та часть, которая дает возможность в компании получать остаточный доход. Если бы это был один ступенчатый маркетинг-план, про остаточный доход можно забыть. Рано или поздно у тебя твой доход сойдет на ноль. Это как раз в подтверждении этой как бы, теории, есть практический пример, как пример, когда лидер одной из компаний, когда она выросла, и ее лидеры тоже выросли, и она поняла, что все, у нее вариантов нет, она остается без денег, у нее бонус уменьшался, уменьшался, уменьшался, и она пошла и открыла свою компанию. Вот, сейчас не буду называть имена, названия, вот, но это прямо вот прецедент. То есть она пошла и открыла свою компанию с, с аналогичным продуктом, с похожим и, и все. Сделала там по-другому немножко. И потихоньку они работают. Так что в нашем маркетинг-плане все нормально. И остаточный доход есть возможность получать. И мотивация есть для роста, как на начальном этапе, так и на лидерском уровне. То есть в этом плане прямо все очень хорошо сбалансировано. Она ушла со своей командой, что ли? Ну, кого-то забрала, конечно, да. А то вырастить, а потом уйти опять с нуля начать нет, нет, ну так обычно не бывает, так что прям совсем с нуля Если человек достаточно активный, если ему есть что предложить своей команде То какая-то часть уходит, понятно, что не все Понятно, что не все, но какая-то часть уходит, да Какой-то косяк, какой-то коллектив, какая-то вот команда Ее команда, скорее всего, с ней ушла вот такие, вот такие вот истории. Ну что, мы так-то, в принципе, все в целом затронули по маркетинг-плану. Еще раз отсылаю вас к своему видео, можно найти на Ютубе. Это видео называется «Фишки маркетинг-плана Ламбре». Оно достаточно свежее, по-моему, в январе я его выложила. Посмотрите, я еще раз там прошлась по самым сильным моментам нашего маркетинг-плана. Спасибо. Пожалуйста, Надежда Шадровна. Да. Извините, что я не включалась. Я все только начну. Вроде бы уже все сказали, то, что я хотела сказать. И, так и получилось, что я промолчала. Но я надеюсь. Ничего страшного, все нормально. Было всех слышать. И так здорово. У нас действительно маркетинг-класс самый лучший. И самый лучший Ламбре, это правда. Спасибо, спасибо вам спасибо друзья Ну что давайте тогда на сегодня будем финалиться я уверена что мы не все вопросы затронули посмотрим может быть еще одну встречу соберем и все что мы не проговорили мы еще проговорим потому что есть о чем поговорить на самом деле есть еще моменты которые я хотела бы с вами тоже обсудить, которые, чтобы у вас это тоже отложилось. Есть очень ценные, очень важные моменты. Они касаются преимущества работы в сегодня, преимущества сильных сторон компании. То есть вот про это еще хотелось бы проговорить. Вот, в заключение нашей сегодняшней встречи, друзья мои, я все-таки хочу с вами поделиться, кто у нас будет в следующий раз. Как вы думаете, кто? Предположите. Я думаю, Константин Павлович. Людмила, у тебя такая интуиция, это вообще просто... Я, я повторю все, что тебе сегодня сказали во сне. Вот ну, что ты сидишь? Да, я на следующий понедельник пригласила на наш понедельничный зум Константина Павловича Печенко, координатора «Ламбре Россия». Для того, чтобы вы могли задать все вопросы, которые у вас есть, Константин Павлович, чтобы Константин Павлович мог поделиться своим видением дальнейшего развития компании. То есть вот такая вот встреча с самым главным человеком в ламбре России. Не только Россия, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия, и Беларусь на сегодняшний день. Вот, поэтому... Я еще в чате напишу. Готовьте свои вопросы. Готовьте, что бы вы хотели бы спросить у Константина Павловича. Вот, будет возможность пообщаться вот в таком вот практически полуживом формате. Вот, то есть, вот как вам такая новость? Прекрасно. Камила сидит в шоке от, от своего стопроцентного попадания в десяточку. Всегда уж приятно, Он как-то вот такой какой-то интересный, этот Константин Павлович. Всегда, вот я, когда, ну, когда мы уезжали, когда-то интересно было находиться рядом с ним. Ну вот как-то все равно какой-то вот, что-то, передача какая-то вот идет, энергиями или как ну, как минимум, Константин Павлович – это предприниматель с очень большим опытом и с очень большой насмотренностью, поэтому это общение интересно еще и с точки зрения вот, пообщаться с предпринимателем немножко другого уровня, скажем так. Да? Вот, поэтому, поэтому я его и пригласила, для того, чтобы у нас была возможность вот так вот Пообщаться. Понятно, что живое общение на живых мероприятиях, да, поэтому всех лидеров приглашаю еще раз в апреле на <coughs>, лидерский выезд. Вот осенью приглашаю вас на итоговое событие, которое тоже уже пройдет в живом формате. Но на больших мероприятиях сложно бывает вот так вот сесть и пообщаться, да, то есть поговорить, задать вопросы и так далее. А вот на небольших мероприятиях, как лидерское небольших имеется в виду по численности, на лидерском выезде, на следующем прямом эфире будет возможность прямо вот поговорить. Так что вот такая вот новость. Ну что, тогда давайте на сегодня завершать нашу встречу. Очень теплая, такая хорошая встреча у нас с вами получилась, и причем полезная, да? Вот, поэтому желаю вам всем плодотворной недели. Мужчин, поздравляю с наступающим 23 февраля, с нашим самым главным мужским праздником. И Будем готовиться к следующему нашему эфиру. Но по традиции я, конечно же, прошу всех, кто был на эфире, написать несколько слов в нашем командном чате по итогам нашего эфира, поделиться своими инсайтами, выводами, впечатлениями, всем, с чем хотите поделиться. Вот. Все. Тогда на сегодня все. Всем полотворной недели, всех с наступающими и до встречи в следующей понедельник. Всем пока. Спасибо.